Приветствую всех и мы продолжаем создание инвентаря и сегодня мы рассмотрим функцию использования предметов и также обновления инвентаря. Во-первых, давайте перейдем в UI слот и здесь понадобится создать переменную слот индекс. Как ее создать? Вы нажмете variable, дальше integer, пишем слот индекс. У меня она уже есть, поэтому uh, так вы ее создаете у себя и, и также выставляете Instance editable и Expose on Spawn, поскольку нам нужно будет установить индекс uh, каждого слота. Uh, дальше откроем инвентарь Window и здесь uh, делаем Refresh notes, у вас появится слот Индекс и array-index мы выставим э, непосредственно в наш слот то есть слот будет знать какой у него индекс и также что мы здесь делаем мы достанем item list это где хранятся у нас э, все объекты сделаем clare children это удалит все э, наши слоты и дальше мы снова их создадим и создаем add custom event наш кастомный event который будет называться refresh inventory то есть чтобы не создавать такую же самую функцию мы просто прибавим event и также прибавим функционал удаления слотов после чего когда мы удалим слоты, мы снова создадим эти слоты в нашем инвентаре. Таким образом мы сделаем обновление инвентаря в реальном времени, чтобы каждый раз не открывать и не закрывать инвентарь, чтобы увидеть, что изменилось. Теперь давайте перейдем в UI слот и посмотрим, что здесь происходит. Как мы помним, у нас есть баттон, и у баттона есть ивенты. Мы берем он клик-эвент. И делаем следующее. Мы делаем каст на нашего персонажа. То есть GetPlayerCharacter. player И мы сравниваем инвентарь. Э, Если инвентарь, который есть у нас в слоте, ссылка на инвентарь, э, будет равна ссылке инвентаря нашему персонажу. То тогда мы будем вызывать функционал использования предмета. Дальше мы делаем Spawn Actor from Class, и класс мы подаем из слот структуры. Достаем переменную слот структура, делаем SplitStructPin, снова делаем пин, получаем вот такую вот переменную, и достаем класс, и подключаем к классу. И также у нас в предмете появилась функция useItem. Давайте откроем предмет. Это базовый предмет, от которого все наследуются. И здесь создадим функцию useItem. В этой useItem у меня пока что какой-то логики нету, поскольку логика для каждого предмета будет своя. Поэтому мы здесь просто предстрингом выводим use и destroyActor. То есть якобы мы использовали предмет и удалили этот предмет со сцены. так так так вернемся к слоту и мы вызываем эту функцию UseITem из нашего предмета который заспавнился в нулевых координатах дальше у нас идет проверка если количество предметов больше чем один то мы должны просто отнимать э, цифру от количества да то есть мы берем set array элемент из нашего инвентаря дальше мы берем инвентарь get copy и подключаем слот индекс слот индекс который мы передаем при создании слотов после того как мы передали мы уже подаем информацию и также количество минусуем 1 и подаем количество И дальше у нас вызывается Refresh Inventory. То есть мы берем наш инвентарь компонент, из него Reference Inventory Widget и делаем Refresh Inventory, то есть этот Event. В случае если у нас 1 или 0 предметов, ну скорее всего будет 1, поскольку у нас везде количество по дефолту 1 то тогда мы делаем следующее. Берем инвентарь компонент, берем getInventory массив и по слот индекс мы по индексу делаем remove индекс и удаляем слот из инвентаря. И таким образом мы получаем то, что если мы возьмем несколько предметов, да. К примеру, у нас есть одно мясо, если мы нажмем, оно используется, и у нас не будет а, этого слота. Если мы снова откроем, да, и закроем, да, у нас этого слота уже не существует. А, также, если мы будем использовать хлеб, мы используем, да, у нас уменьшается, то есть идет минус 1 количество, и мы просто уменьшаем. Когда у нас остается 1, у нас исчезает цифра. И также у нас э, остается один предмет. Мы снова нажимаем и он исчезает. Да, если мы обновим инвентарь, то ничего не произойдет. И пока что мы можем просто использовать все предметы, поскольку у нас один функционал. На этом мы урок закончим. Э, кстати, если мы будем использовать из ящика, да, мы не сможем их использовать, поскольку ящик не является инвентарем нашего персонажа. На этом мы урок закончим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.